привет друзья меня зовут юра Булков. и передо мной встала задача подготовить мастер-класс проволочный и для этого мастер-класса я решил записать серию роликов рассказывающих о проволоке это первый ролик установлен. Тут туда ничего показывать не буду как делать тут я буду показывать какие-то образцы смотрите вот это вот инструмент с которым я буду работать это основной пассатижики и а, проволока в мастер-классе будет вот такая вот это бронзовая проволока отожженная расскажу что такое тоже чтобы что-то не и сейчас я покажу образцы какие можно будет научиться посмотрев ролики плести ну самые простые это какие-то вот такие когда просто камень в оплетке дальше варианты посложнее я покажу, как скреплять проволоки друг с другом. И можно плести какие-то вот такие броши. Ну, не плести, а гнуть. Для этого я отдельно покажу, как делаются все вот эти вот элементы, из которых она состоит. Будет фокусироваться техника. Вот. И способы соединения. Двойная проволока, тройная проволока. Какие-то перекручивания. Это все очень просто делается, но не, не всегда понятно как. И таким образом можно делать какие-то вот такие колечки. Такие. Какой-то стимпанк получается. Комбинировать всякие материалы. Это вот титан, но это не важно. Это может все что угодно быть. Все сплетено, без, без пайки. Немножко я использовал тут бормашину, но в роликах я не буду ее использовать. Я буду показывать, как это все делать минимальными средствами. Это кусок пластиковой бутылки. Покажу способы этого крепления. Есть какие-то варианты, когда можно делать какие-то хитрые бучные, также перекрученные друг с другом. Отдельно покажу элементы всяких спиралей, как они делаются и буду делать всякие сережечки спирали начну просто с скручивания обычных спиралек спиралек посложнее когда спирали оказывается на на проволоке сразу она начинается проволокой заканчивается проволокой и спираль которая ну то же самое что и тут только тут одиночные а тут вот можно повторять сколько угодно раз эту спираль вперед и получают вот такие полотна прикольные дальше покажу некоторые виды подвижных соединений чтобы делать колье ну и всякие подвижные вдруг ты не знаю что игрушки кто не захочет делать петли могут быть такая вот такое подвижное соединение Кольцо беру. просто колечки это будет первое видео с просто колечков и еще расскажу об особенностях некоторых когда есть подкрученное кольцо подкрученное кольцо и просто кольцо там есть нюансы вот и дальше если мне хватит сил и вы будете хорошо лайкать я покажу как плести вот такие вот штуки то есть что тут такое тут э, плетеный механизм который позволяет быть браслет ну, полотно гибким ложиться по руке но в то же время он все из проволок и, и короче очень подвижным прикольные штуки могут получиться ну как то так э, дальше в мастер-классе я э, расскажу про вот, мастер-класс, к которому готовлюсь, пока непонятно не ни дата, ни место, ни время. Если вдруг кто-то захочет учиться более продвинутому ювелирному делу, у меня есть онлайн-курс по ювелирному делу, где я рассказываю про горелку, пайку и прочие особенности дела. И есть еще офлайн-курс, на котором мы живем, прийти со мной пообщаться, я все расскажу, покажу. Ссылки на эти курсы я дам в описании к видео. И, собственно, вот открыт для всяческих предложений, вопросов пишите, рассказывайте друзьям. Ну что ж, в следующем ролике я начну уже показывать, как делать что-то хорошее. Счастливо!